Всем доброе утро, всем привет-привет. Меня зовут Кристина, и я сегодня буду снимать влог. Весь день 14 февраля. Да, сегодня 14 февраля. И мы проснулись прям только-только что. Как только я проснулась, сразу взяла камеру в руку и давай снимать. Мы вместе проснулись с моим маленьким сыночком. Знакомьтесь, друзья, его зовут Владимир, ему скоро три месяца, 21 числа, вот, и мы сегодня будем проводить день вместе, скажи, да? Вот так вот. Он у меня спит запеленованный, потому что он еще не очень хорошо спит, он вздрыгивает у нас каждые, можно сказать, 15-20 минут, вот. Спит он, он рядышком с нами. Прикроватный. Вот наша кровать. Спит он рядышком с нами. Это муж смастерил такую прикроват... кроваточку Ну все, пойдем распеленоваться. Уже пытается сам распеленоваться. Скажи, да? Все, пошли. Ой, наспался, скажи. Этот хлопчик спит. Вырубается э, он 22.00. Иногда 23.00. Спит он у нас до 6, до 5. Встает, я его кормлю. И дальше спит. Вот так вот. 10.30 сейчас. Мы проснулись только в 10.30. Так что мамке он поспать дает, скажи. Сейчас мы будем одеваться. Будем кушать. Да. Будем гулять. Дома побудем и пойдем на улицу. Надо на Валберес заскочить. Все, давай, передавай всем. Привет! Привет, друзья! Ну что ты? Ого! Ну молодец! Молодец! Сын, молодец. Это такой ты воздушный привет передаешь. Мы на улице. Вышли на улицу, с смотрим. У нас очень хорошая солнечная погода. Вот, я сейчас заскочу на вал вирус быстренько. У нас там посылочки пришли, белые салфетки. Я вам покажу, самое вам интересно. Вот. Сейчас покажу. на самом деле очень сложно собираемся на улицу он у нас не любит одевать шапки как только я ему одеваю шапку все у нас начинается такая истерика поэтому мы очень очень очень быстро uh, застоим его, его в остальные вещи в комбинезон он в это время у нас орёт, орёт. и пока его не положишь в коляску и не начнешь спускаться на улицу он не перестает кричать. Все уже, как вышли только на улицу, он у нас успокаивается и сразу засыпает. Напишите, кстати, как у вас дети успокаиваются, когда вы выходите на улицу. Сейчас э -э, из-за такой хорошей погоды я стала гулять на улице почаще. Вот мы днем выходим один раз, примерно на часик. Ну, я гуляю, пока он не закричит, конечно. Лучше пускай разменить в свежем воздухе. Вот. И очень хорошо упутываю. Вот, он у нас э, одет в маечку. Потом кофточка. Э, ползунки. Потом у нас идет костюмчик вязаный, теплый. На голову я ему одеваю. Э, чепчик и теплую зимнюю шапочку и все это дело мы закутываем в комбинезон тоже теплый и накрываю сверху пледиком коляски уже чтобы ему теплее было вот и до того момента пока он не закричит мы домой не идем чем больше тем лучше пускай лучше поспит на свежем воздухе как говорится у нас недавно открыли возле нашего дома в Альберис. Я теперь часто стала заходить. Если раньше э, он у нас был очень далеко, надо было ехать на ну, 10 до него, а то сейчас очень повезло. И вот крыли прямо возле нашего дома. На Валберсе заказала вот такие вот 4 плеченные салфетки. Вот, если надо, я скину ссылку. Мне очень понравились. Я как-то видела такие на ИКЕЕ на следующий день пришла, чтобы их купить, но их не было. Вот я нашла на Валбрисе за 21 белорусский рубль. Или за 22. Не помню. Две штуки. Я заказала таких четыре. У нас сегодня 14 февраля. И мы с мужем сегодня вечером нашего Вовчика завезем к его бабушке. К моей маме. Там будет очень весело. У меня... Еще есть два братика. Одному 5 лет, второму 3 годика скоро будет. И сестричка. которая 4 годика. Вот, поэтому ему там будет очень весело. А сами мы пойдем на часика 2-3. Отдохнем в кафешку. Справим 14 февраля, день влюбленных. Мы уже приехали домой. Мы погуляли ровно часик. Покажи. Вовка, понравилось тебе на улице? Да? Посмотрите на этого маленького гномика моего. Смотрите. Ой, ты мой малыш. Гномик мой. Пойдем раздеваться. Пошли. Сладкий мой. раздеваемся сейчас покушаем погуляемся да и будем спать дальше отдыхать он если у нас не может сам заснуть и не высыпается тогда под вечер перед сном он нам устраивает скандал поэтому мы сейчас чаще стали улаживать днем спать так-то днем он спит ой вечером он спит очень хорошо у нас да? Давай раздеваться, давай. Скажешь маме Агу? Скажи маме Агу. Скажи Агу, мама. Давай, покажи, как ты умеешь говорить всем. Агу. Ну? Скажешь Агу? Или ты так будешь изучать камеру внимательно? А? Э? Сын? Сынуля? Ой, ты мой красавчик. Скажи, это наша любимая игрушка. Он когда только родился, я заказала эту грелку. Ну, там виноградные косточки внутри вот они Сейчас я покажу, мы их высунули. Вот, ее греш в микроволновке, ну и, собственно говоря, на животик ложишь. Но мы так, слава богу, и не воспользовались ей. Мы ей пользуемся только как объект смотрения, можно так сказать. Нравится нам эта игрушка, да? Скажи, Володя. Очень яркая такая, вот. У нас коликов, слава богу, не было. Фу. Вот, скажи, нам уже три месяца. Обычно к трем месяцам колики проходят. Большинство к трем. Ну и бывает, что и к шести, конечно. Вот. Я включаю ему мультики. Иногда он может повернуться, посмотреть. А так в основном он любит смотреть на наше авокадо. Любимая, да? Скажи. А сама иду и делаю свои дела. Сейчас вот пойду голову мыть. Готовиться к сегодняшнему вечеру. Вот, видите, повернулся. Вот я разложила салфетки. Такие они очень хорошенькие. Такие прикольные. Такое плетение. С косичкой. Мне очень понравились они. Очень понравились, поэтому... Берите, конечно, вот это не сильно аккуратно, конечно, сделано, как все остальные. И здесь даже немножко заметно. Такая она даже чуть-чуть кривоватая отсюда. Ну, я думаю, это не так уж сильно страшно. Вот. Очень симпатично смотрится. Синуля, скажи, Агу! Видите, как мы же хорошо держим головку, скажи. На пузике лежат любим. Вот так вот. Да. Скажи, агу. Агу. Ну? Ну? Да, давай, давай. Хочет сказать что-то. Ну вот хочет, но не получается, скажи, да? Агу, агу, скажи, агу, маме, скажешь? Ай, скажи, не хочу говорить, да? Так, все, мама пойдет мыть голову, а его мы в самокачающийся шезлонг помещаем, скажи, да? Мы его купили с мужем на 21 веке, когда нам исполнилось два месяца. Вот. Скажи, да? Мы так отучались от рук, потому что в бы он очень сильно привык к моим рукам. У него была сломана ключица, а я его очень часто носила на ручках, потому что ему было очень больно. И он постоянно плакал. Да. Сейчас мы уже хотим опять спать. Смотрите, друзья, пока я была в ванне, мой муж пришел и подарил мне букетик с 14 февраля. Время пришло кушать. Скажи, мы кушаем. Друзья, как вы поняли, я его кормлю смесью. Пришлось перейти на смесь, так как молока не хватало, было очень мало, а потом оно у меня совсем пропало. Я его кормлю с бутылочек Доктор Браунс. В интернете набрала топ а, самых лучших бутылочек антиколиков. И вот это выскочила на первом месте. Я ее сразу же заказала на Валбереси. У нее такой механизм. Она не пропускает воздух. Вставляется так. Хоп. И вот так вот. А, Единственный минус, конечно же, что нельзя, когда ты делаешь смесь, болтать потом. Нельзя закрывать и болтать. Смесь может пролиться, стекать через эту бутылочку. Надо убрать эту штучку, закрутить и уже потом крышку одеть и болтать. Тогда смесь не проливается. Вот. Раньше я его кормила вот с этих бутылочек авентовской и кэмпл вот здесь соски от нуля а здесь я уже поменяла на двоечку три плюс вот но ну, сюда я периодически мы наливаю водичку допаиваю его вот наш малышок пытается заснуть и... Вот этот вот прекрасный мобиль нам подарили друзья, вот так он включается и крутится сам. Лотике очень нравится наблюдать за этим мобильным, скажем, за этими всеми яркими игрушками, звездочками муж поехал в магазин за колгодами. Оказалось так, что у меня нету колгот. Я сейчас подготавливаюсь, крашусь. Вот. Сейчас буду наводить марафет. Все, я накрасилась. Может, Муж купил мне. нашу малышку малыша к бабушке а сами пока ждем 6 часов и поедем в наше любимое кафе японской кухни васаби и расслабляемся немножечко по бокалочку вина решили выпить вот так вот даже как-то скучно без нашего сыночка вот мы уже в нашей кафешке. празднуем 14 февраля. Перед вами, всем нашим друзьям, привет! Привет, ребята! Мы заказали суши, роллы и вот такой вот коктейльчик. Сейчас нам еще принесут салаты. Мне вот еще принесли такой морской окунь с лапшой. Допивая свой красивый, невероятно красивый коктейльчик. только что приехали домой, мы с мужем отлично отдохнули, забрали вот этого маленького гномика от бабушки, вот мы его еще не переодели, потому что он у нас еще кантовался минут пять на балконе, дышал свежим воздухом, потому что мы очень быстро приехали, вот, сейчас мы будем переодеваться, а потом мы будем купаться. Смотри, как вот он мы, уже... мы и плаваем. Смотри, как он уже блин. Ну. Оголодец вообще. Ты уже как рыба в воде. И постоянно так смотри, переворачивается. Смотри. Ну, может, ему больше нравится на спинке плавать. Да? Не так уж не видел. Ну все, уже переворачиваемся, скажи, да? Ну как тебе нравится на спинке? Так плавать, Сына. Красавчик мой. Так, Жука. Все, скажи, уже ванна маленькая, надо бассейн уже. Скажи, уже неудобно плавать. Все, Сэн, а в следующем году мы тебе обязательно купим его. На дачке, да? Будем на дачке в бассейне плавать, да? Мы так его купаем каждый день. Стараемся, по крайней мере. Вот. Он тогда у нас накупается, энергию свою потратит, потом отличнейший кушает, скажи, и очень хорошо спит всю ночь. Поэтому мы стараемся так его купать каждый день. Он занимается так у нас гимнастикой, можно сказать. Спортсмен маленький плавун. Ему очень нравится. Вот. Сейчас после купания мы пойдем его вытирать, обсушивать. Потом с маселком мы делаем ему массаж. и Такую легенькую гимнастику. Скажу, ой, как суперски плавать. Смой типа ты Зайчик, ну ничего, ничего себе, давай-ка вперед Быстренько жопка, жлобка, маленькая моя жлоблька Вот и лягушка, блин, какая Лягушка с Так, вперед еще раз Давайте, пошел Мы пользуемся такими памперсами Хаггис Ну и иногда еще покупаем памперсы от фильма Памперс вот. Но нам конечно от фильма Памперс больше нравится, чем Хаггис Не знаю, у нас здесь нет такой штучки, которая показывает уровень заполнения мочи вот, поэтому они не слишком удобные. Вот. Обычно всегда ему делаю массаж ножик, топы, пальчики разминаю постоянно, вот так вот прокручиваю. 10 раз в одну сторону, 10 раз в другую сторону. Вот так вот. Другую. Обычно это происходит под его настроение. Как у него настроение, так мы и делаем массаж. Иногда мы ему не делаем массаж. Да. Сейчас мы будем очень вкусно кушать, а потом будем очень хорошо спать. Да, Синя? Надеваем маечку. до сих пор одевает царапки так как у него ручки еще мерзнут он себя сам вообще не царапает своими коготочками. мы ему стараемся их обрезать они у нас всегда обрезаны вот но ручки у него мерзнут будем смотреть в чем же проблема если полтора года не пройдет наше вот это замерзание ручек конечностей, тогда будем разбираться, пойдем к врачу. А сейчас пишут, что это нормально у маленьких деток. Мы тебе тут нагрели на кухне комфортами? Да. Да. Это для того, чтобы тебе было тепло. Все, пойдем. Сейчас идем в зал. Пошли. ребеночек наплавался. Итак, друзья, все, наш малыш заснул. Мы тоже будем сейчас ложиться спать. Поэтому всем спасибо, кто смотрел мое видео. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Я буду стараться почаще снимать такие видео для вас. Все. Всем пока! Спокойной ночи!